Внимание, спойлеры. Всем привет. В этом видео расскажу о тех, кто держал страх Рапонге, о братьях Хайтани. Например, вон та парочка, братья Хайтани. Они лидеры в Рапонге. Сотня человек соберется по одному их зову. В заметку, Ран старше, а Ринда младше. Когда братьям Хайтани было по 13 лет, глава и заместитель главы Раппонги Киококу с самой многочисленной бандой в Тоге в то время решили сразиться один один с братьями Хайтани. Событие было озаглавлено, битва Раппонги за пепел. Ран с легкостью расправился с главой и сразу же принялся за противника Ринда. Пока Ринда фиксировал суставы зама, Ран обрушил на лицо противника дождь ударов. Заместитель главы получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, он не выжил. После этого события братья Хайтани стали контролировать драпонги вдвоем. Из-за убийства они попали в тюрьму для несовершеннолетних. Они там познакомились с другими авторитетами Изане, Муча и Мочи. Братья Хайтани присягнули на верность Эзане, дабы когда Изанна выйдет из тюрьмы, они уступят в Поднебесье. Спустя немало времени они появились при внезапном нападении Поднебеси на сустунов. Ран занял должность небесного короля в Поднебесье, Аринде стал руководителем. Они участвовали при битве с Фасунами и дрались два на два с Сойковатой и Хакаем Шибой. Много произошло при битве. Изана был убит, а Какуча ранен. Все из поколения Си-62 остались рядом с трупами Изаны, после чего они снова попали в тюрьму для несовершеннолетних. Там же они получили людей от Сауса Рана, и вместе с ним они после выхода из тюрьмы создали банду Рукухара Тандайи. Ран часто проявляет спокойное, но капризное поведение с ленивой улыбкой на лице. Считая, что им не нужна команда, он твердо намерен управлять Раппонги вместе со своим младшим братом Ринда Хайтани. Во время драк он очень жесток и Иногда прибегает к тактике, включающей использование оружия, например, металлической дубинки или кирпичей, чтобы безжалостно избить своего противника. Ран очень заботится о своем младшем брате. Он очень переживает и приходит в ярость, когда видит, как тот получает травму и часто подбодривает его во время их совместных боев. Несмотря на то, что он был жестоким гопником, он по-прежнему очень ложителен и, как утверждается, восхищался и Заной, и Кокуча. Ринда обладает очень садистской натурой. Он часто радуется, слушая болезненные крики своих противников, когда им ломает конечности. Он безжалостен и не проявляет никакой пощады к своим противникам во время поединков, поскольку он блокирует их суставы и продолжает непрерывно ломать их. Поскольку он младший, он недоволен тем, что другие воспринимают его как более слабого брата. Ран заплетает свои длинные волосы, косички. Ран носит серьги, а также имеет татуировку на половину туловища с левой стороны. Когда он не в форме, он носит свободную толстовку с брюками. Под он носит черную версию униформы банды с рисунком черепа на воротнике, а также пояс и перчатки светлого цвета. В руку Харитандэ он также носит черную версию униформы с контрастами белыми швами и белым поясом. У Ринда светлые волосы с голубыми прожилками и он носит очки. У него огромная татуировка на левой стороне тела, которая переходит на руку, грудь и ногу. Форма в разных бандах идентична как у Рана. Братья Хайтани известны в преступном мире и в одном из временных линий занимали высокую должность в банде Брахмы. А в прошлом они управляли в Рапонге сотни человек, а после занимали высокие должности в Поднебесе и в Кухари Тандай. Ран часто прибегает хитроумным методом, например, используя тупинку или телескопку для несения ударов своим противникам. Хотя его истинное боевое мастерство еще не раскрыто. Он признан более сильным братом. А Ринда мастер грэплинга и любит валить своих противников на землю и в конце концов добивать их. Его любимое это ломать кости противникам без жалости. Братья Хайтани ломали кости Хакаю из люки. Они бы победили, если бы не Соя в своем плачущем режиме синего огра. На этом все. Ставьте лайки. Пока.